Доброго времени суток. Сегодняшний наш видеоролик на тему, как правильно посадить кедр сибирский или корейский. Первое. Мы выбираем место. Обращаем внимание на грунтовые воды. Если у вас весной стоит вода, значит у вас высокие грунтовые воды. Вам тогда надо будет делать холмики, сажать на холмик. Высота холмика чуть выше грунтовых вод. Второе, если у вас нету грунтовых вод, вы сажаете обычным способом. Вот как сейчас мы будем сажать. Первое, на что надо обратить внимание, это кедр дерева высокое. И расстояние между ним делаем 5-8 метров. Оптимальное расстояние. Но если у вас не получается 5-8 метров, делайте хотя бы ну, метр 4-3. Тоже можно сажать. Но это уже маленько будет угнетенно. Второе, не забываем от фундамента отступать метров пять корневая система у кедра очень мощная и надо отступить метров пять третье не забываем что кедр высокое дерево и сажаем вот я сажаю сейчас на просторах моей родной деревни рядышком с соседом в данный момент позади меня находится юг и ему ничего не будет притенять соседу так что сажаем по принципу лесенки. Высокое дерево надо посадить, чтобы оно не затеняло следующие деревья. Роем лунку приблизительно 50 на 50. И будем ее потом заполнять плодородной землей. Но если у вас нет возможности заполнить плодородной землей, ройте лунку 30 на 30 и заполняйте землей, которая у вас имеется в наличии. Все, мы выкопали лунку. Первое у нас идет, это хвойный опад. Если у вас нет хвойного опада, можно заменить листьями. Обязательно все притрамбовываем, все землю притрамбовываем, потому что весенний снег все равно вдавит. У вас получится лунка. Второе ведро земля с сперегнуем. То же самое все вдавливаем. Третье ведро у нас идет уже торф с плодородной землей и песком крупнозерновым. А также мы будем использовать шишки в качестве по ведерка, Миш, аккумулятора влаги. Шишки впоследствии будут служить перегноем и органическим удобрением, а в первоначальном состоянии первые два года они будут использоваться как аккумулятор влаги. Выкапываем кедрёныша из рассадника. Поставь его передо мной, я сейчас фокусирую, покажу, где корневая шейка. Так, не очень фокусироваться получается. Ну вот, примерно, смотрите, вот середина экрана, это корневая шейка. От корней чуть-чуть сантиметрик, выше не заглублять. Приступаем к посадке. Расправляем корни. гриба землей которая сверху теперь также плотно прижимай руками так остается теперь последний штрих это закрыть геотекстилем мы постелили геотекстиль и теперь обязательно забиваем колышки. Это надо для того, чтобы бензотриммером не скосить. Миш, возьми на себя колышек криво. Миша, на себя. Ага. Так, три колышка коротеньких и один длинный. Вот так вот там у меня уже посажено. Это, чтобы зимой видно, где они растут под снегом. Так, подводим итоги. У нас 24 6 ведер земли. Из них ведро перегноя ведро перегноя смесь с землей и 4 ведра получается чистой земли разбавленной песком. Гиотекстиль можно заменить другим материалом главное, чтобы он был воздухопроницабельный. Ну вот, готово. Мы посадили кедрик. Первый год его можно притянить лапником. Обязательно в летнее время с южной стороны оставляйте сторку из травы, либо другого материала надо притянение. Первые лет пять надо его притенять. Летом, в начале весны поливаем корневином. Мы сейчас сажаем осенняя посадка. Можно также то же самое все делать и весной. В начале весны поливаем корневином. Если кедрик плохо приживается и начинает чернеть, то его тогда поливаем... Эпином обрызгиваем крону по инструкции. В течение лета, в жаркое лето, 2-3 раза в неделю по 5-10 литров. Можно по 5 литров поливать. В довольно такое не жаркое время поливаем. Ведра в неделю 10 литрового вполне хватает. Получается... Все, мы сказали. А, вот единственное, забыл, что я добавить, когда мы копали яму, если у вас глина, не копайте глубоко, потому что у вас появ... появится место, где будет просто скапливаться вода. Если у вас глина, очень неглубоко сажайте плоды.